Итак, всем привет! Сегодня, скажем так, у меня возникла такая проблема. Я не знал, как сделать такую вот сетку рапицу. Я прошерстил весь YouTube, но ничего не нашел. И поэтому пришлось, скажем так, экспериментировать. Я не знаю, достоверно ли на сто процентов я добился того, чего следовало добиться, но мне кажется, выглядит неплохо. Для того чтобы не моделить. Скажем так, каждый кусочек отдельно металла. А, а использовать только, скажем так, несколько квадратов. Сейчас я покажу. То есть, ну вот такое. То есть, это вот для игр полезно. То есть, чтобы сэкономить ресурсы компьютера. Вот. Поэтому я как сделал? Я просто создал в материалах... Материал, скажем так, в материалах материал, да, именно так и сделал. И, короче, вот смотрите. Материал Output, к нему мик-шейдер. Подключил. Первый это у нас Principle BSDF идет. К Base Color у нас идет транспарент. То есть это прозрачность. Транспарент BSDF. И к нему уже текстуру этой сетки. То есть просто цветная текстура сетки. Это у нас, э, она вот такая, ну, понятное дело, что это у нас идет PNG-файл, то есть в Photoshop и он выглядит вот так вот, то есть он прозрачный, внутри ничего не должно быть, никаких фонов, поэтому и PNG-файл, что он такой вот формат поддерживает. Получается, как? <coughs> ниже у нас идет Roughness, то есть... Э, это как как-то высоты или что-то такое получается. И нормал мап подключаем, создаем, ну нажимаем, получается Shift ад. от, ну то есть все от и вот здесь, короче, ищем просто нормал мап и подключаем к нему уже тоже как то нормали, то есть то же самое сетки в том же самом формате PNG получается. А на нижней шейтой, получается, навешиваем глаз BSDF. Ну, смотрите, то есть я тут выкрутил граффност на один. Что здесь еще из важного я хотел сказать? Вот, в принципе, как все мои настройки, они выглядят. Так вот. Так что смотрите, повторяйте, если вам нужен точно такой же эффект. Ну, в принципе, у меня все. Спасибо за внимание.